выключить приехала нью-йорка в этот город ура я в этом городе и он такой красивый. такой красивый такой радужный его уже украсили это что за неожгу это что такое я зле я всех людей и от моих где потом... тебя да не уйдет. Какой красивый Твоярочек город. Гош. Сабрина, о. О, привет. О, какой красивый шесть. город. О, о. Это кто? Ты кто? О, это кто? Девочка, Девочка Славочки. Девочка. Классный хлеб. Надо у вас купить. Так, купим у вас хлеба. Девочка, вы кто? Так, девочка, вы кто? Вы почему заходите в магазин? Галеты. Именно. Давайте я ее тополика. Да, да, да. -да. Такой классный балла. городок. Но Тебе почему здесь никто не живет? Расправлял. Почему в городе такая пустота? Ни людей, ни она, никого нет. Она слепая? Ну, она, она... Ну, не О, давай. человек, привет! Да, Ты что тут один в городе что? ходишь? Ну, топориком всех, всех бабайка съела, всех бабайка да. съела. О, тут еще один, привет! Привет. Я тебя не заметила. Я бабайка, я сейчас тебя съем. О, привет. Вы что, у вас тут двое такой? О, какой кот блохастый. я его О, и тебя. О, ты что присел? Что-то у вас тут разошлось? О, и ты что? Я вас не заметила вообще. Я вас не заметила. А вы где были? Поднять мы в снегу прятались, мы в снегу прятались. Да, мы вот такие. Я просто пришла, вас не видела. Меня кто-то в пекарне бил. Да? Это очень интересно. Я не знаю. Я стояла, покупала. Меня обили. А потом никого не было. Я не слепая. У меня есть брат. Его зовут. Это как? Наверное, что-то там. 30. А, Райдарк Райдарк right 30, да, я слышал такого. Певец, это ладно. Почему? Нет, Райдарк 30, да, он еще слепой немного Нет, это Райдарк, пирайт слепой. А Райдарк 30 это певец. Райдарк 30 это ты? Он поет да, Давай. вот радар-30, нет, разбуду. не радар-30, это его подделка. Я, я вот психолог. приехала с Нью-Йорком. Нью-Йорке так. Да и что? так Давай ты что, чу вырыл? Его... Ладно, я, я это пойду покушаю. Ты Хорошо, Нью-Йорка обалденно. А. Да. Ой, я Ой, головой ударилась. Да, порядке? Знаете, я психолог Блин, буду. Да, нам... он мой близкий. Ладно, психолог. Может, кто то из пекарни снова никого нет. Да, очень ну, точно головой удалить. -то и в пекарне ну, а где я где мне еду давай. покупать? Никого в пекарне нет. Помогите, кто они болт? Давай отлетит. я ее топориком. О, привет, ты в городе один. О, привет. Что да. происходит нет. в городе? Почему здесь ты один только? Никого нету. Тихо, О, привет, и ты, ты здесь. Э, Елки-палки. Бабайка, бабайка выкинула, собака, собака садула. Я это, ему этот лук скоро. Почему вас нет? В, в городе живут-то потому что бабайка съела. А, а, а вот в Нью-Йорке у нас осела. так нет. У нас в Нью-Йорке классно. В Нью-Йорке там классно. Почему у вас тут двое? А другие Баба, люди сейчас... где? О, привет, И третий пришел. Вы как-то внезапно да. появляетесь. А так... теперь трое. Да. Сейчас да. раз и бах, и четвертый тут появится. Это бабубайка лоб нас просто выкакивает. Она а! да тебя не видит удача. Че ты меня бьешь? А? О, пятый привет, четвертый точнее здорово. Да. У тебя с математикой точно не проблем нет. Нет, у меня все хорошо. А в Нью-Йорке вот образование хорошее. И, знаешь, Н... Нью-Йорк болото. Был там да. когда-то. Вот наш Нью-Йорк это классно. Вот, Наш город, город. Наш город. Снегостранск. Вот самый лучший. Я забыла, как О, наш город называется. Да, ты куда приехала? В какой город ты приехала? Я. Ну не Я. Блин. Я... А -а -а. а я не помню. Давайте я топориком я помогу тебе. Это Арабские Эмираты. <с Dog> ну, <её> давайте, давай его изобьем, давайте, давайте его изобьем, давайте его утопим, давайте клоним. не знаю. Я я попал, <психику> Сука, насчёт три топором её. Раз, два, три. Да, что? Он мой топор украл. Он мой топор украл, Все надо его вообще. Он мой топор украл. Мочист, почист. Мочист, почист. Олег, теперь ты мой, ребята. Стой, стой. Сейчас я его успокоюсь обязательно. Олег. Стой, стой, и слышь, я понял, я понял, я понял, у тебя нет психических проблем, ты слепая, у тебя брат слепой, ты брата, брат, да, пошла? Олег. У тебя вот брат, рай right, 30, вот он, твой брат, тоже слепой, брат, ты не брат. Глухой. Он не слепой не и глухой. Она у не сестра. Олег, слепой и глухой, это точно твой брат, точно твой брат. Смотри, брат, слепой Смотри, и глухой. Смотрите, у него топорик, у него топорик все, я не выдержу, Олег, мой психиатр. Давай тебе лопату Лоп, сделаем, давай тебе лопату сделаем. А, он ловит. Ловит. а, а, Пять, а ты, собака, отдал быстро Пять, свой ворот. топор, а иначе я тебе пасть вырежу. Он достал меня. На тебя сейчас супергерой, я наторву, на тебя супергероев наторву. А я тебе сейчас... Раз и все. Сейчас, подожди. Дай мне свой топор натрезать? А вот в Нью-Йорке люди так и ругаются. Опа. А я на Я Ломаешь, не, не трогай меня. Держи. Чехиатр. Подожди, дай, дай, дай, дай так. Балконе, а иначе, а иначе сейчас выйдут. я. на Ребята, <со> <со> <со> <со> Я ютубер, быстро я? я, а, я, я, я ютубер я стримлю, ну, как, стримлю на ютуб, смотрите, что происходит Алло, алло, восходящий, Слышь. пожалуйста, отправь тут одного человека в космос на петуха. Сидите, что, ты что делаешь? Хорошо, Я все, тебя. давай, полетел. Я на ютуб снимаю. Спасибо, восходящий. Писательно, Все, ну как можно без спасения через... держи белый. тебе топорик. Белочка. О, топор. Записывай. Летю, ура. Записывай. А ничего там что она вас что записывает? Держи, делает. там, держи топорик, держи топорик. Так, она топор, вас записывает. Постой, короче, на... мы топор, да, мы да, топорик, а да, ты да, топорик. Держи топорик. Себя как? она вас записывает? Не да, этих балбес. Да, не, пускай вот ему дарю такой вы топорик знаю, Картонный. Картонный. На телефон! Да что, блин? Если вы психически... Да, Я вас... Я так, балбеса, да слушать меня, внимательно. Ты бы тебе лопата... чурка, я тебя служил. Иди вот меня. Я записал... какой меня. Мне звонят, слушать меня, потом уйдешь. Еще раз у меня удовлететь, я эту Не лопату забез... знаешь куда? Сказал, ниже... Кол... Выше колена, ниже пупка. Только такая, что влезет рука, ты меня понял? Только у кота, меньше. Итак, слушай меня внимательно. слушайте меня внимательно, без того, чьи. я вас записала на... в свой YouTube-канал. Лилка, лобка, жопка. У меня там миллиард подписчиков, вас посмотрят, какие Нет. вы, придурки... 2 и... миллиарда 2 миллиарда подписчиков. Да. Осмотрят, оди... Осмотрят, да, человек, обязательно тот, надо какого. зайти. У меня есть друг такой, Фрумик. Надо зайти не в не описание какого... и подписаться. А, на и надо зайти на подписаться. Восходящий. <свист> восходящий. Отдавь еще раз космос этого человека. Чао, бомбина, Вега. Чао, бомбина. Пошли ван. Спасибо, восходящее. Я такая, что влезет в лука. Хотите узнать, как она называется? Хотите узнать, как она называется? Лезть в лука. Так, Боже. Девочка, подгадали загадку? Привите ответ. Хотите давно умерли телефона? Ой! М -м -м. Пошли! Так, это шли от меня все быстро! Мне чуть пошла, мне чуть пошла сюда. Держись рядом, моя мега... Моя акума. Так, извиняюсь, я там случайно... пошли этого не то... Да иди! Типа, лети, моя маленькая кума, и вселись эту так. дурочку с лавочки! Нет! Нет! А? Разножительница, нет. Я! Актриса! Ребина. Чао, бобина! птицалки! Вай, вай, вай птиц, халки, Что это? Бесполезный. Что? Что это такое? Откуда у злодеек дебилки сила мультимыши? А знаю, за... дедушка, Пора ты... Перевоплощаться. Ой, здравствуйте, дедушка. А я вы не знаете, где тут ты владейка бегает? Действительно. Где, где кот? Да, Ой, мишка, она добрая, наверное. Клип, трансформация. Алло, кот. Ты ты что, совсем веб? что ли? Ты, ты совсем... Ребят, я нашел под ногу. Ты, я нашел под ногу. И ты просто... Я, Я нашёл пчелу, пчела поможет. Хорошо, хотя бы не Пчела, сюда, ты нам поможешь. Ты Я нашёл пчелу, она нам поможет. <связь> это <связь> это злодейная ненависть. Мистер Бак, лузер, лузер мистер Бак, мистер Бак, Бак, лузер, мистер Бак, У тебя фейковые герои, фейковые все. А. И ты фейк. И ты сам фейк. Хорошо а то, что на не хорошо, что он не симпал-зимпал. У, у меня пчела пинается. Не знаю почему. Я вообще делаю, что хочу. Захочу выплаты. Позвоню врачу. Ясно. У нее точно проблем с головой нету. Я делаю все, что хочу. Захочу выплаты. Позвоню врачу. Что за жуки? Жуки всякие какие-то левые. Ну не левые, но правые. Жук? Какой-то жук? какой-то монстр? Пошел отсюда Ну пошел Пошел. Так, ребятишки, вам Можете... повезло, что с вами восходящие. Ну, Yeah, yeah, я снимаюсь на всех веном из тех, когда... Я стреляю. Клифф, Роарс, Стом, Барб, Зиги. Кот убивает. Зиги, Калки, Слияние. Хороший Хорош, Хорош суперкот. Раз, раз, два, два, два. меня парализовали. Пчелу Лена. надо обетвижить. Веном. Так. А, ну а да. вот и... сау so Так, осталось mm -hmm. кое-что сделать. Сейчас я дотронусь и мячиком, дотронусь до ее наиброшки. А стоять, Чела, ты дать. просто кролик, ты такая чурка, Ой, я не пошлет. Орико, я выбираю силы заставлять людей летать очень долго, аеротическое путешествие. Я сделал тебе приятно? Я а, тебе кролик. приятно сейчас сделала. А сой, ты никому кролик. не приятно да? сделал восходящим Нам приятно. Восходящим а можно тебе потом еще помочь. Потяни сюда. Ты попробуй супер-шпагат. Ой, привет, привет. пока. Виноват, супер-шпагат. Виновата, <соспит> я, виновата. я, виноват. Привет. Что Лон, я люблю? А что там привет. за дура летит? Пока, лонг, сли лонг, слияние. Уже почему? Бандер-дракон. Что, что, что за бесполезное? Я я котик, поразовай. Я ждала. когда я заберу... Как отводим его, отводим его. Кот, ну Кот, как меня защищать. год, я снимаю тебя. Кот, я тебе я сейчас... Я тебя. Котик, сейчас бейсберг. Смотри, иди сюда, забьет, Пора пчелка забрать ее комиссию. лучше бы охраняли меня. Если понравится сейчас. Забав. Я пчелка, делаю, мне хватает, что мне хочу. хватит только всего лишь дотронуться до тебя. Вады, др я Отлично. делаю, что хочу. Я тебе захочу импланты. Посмотри, что сейчас, мы тебе поможем. Восходящий бесполезный, какие вы нищие! Вот. Восходящий реально бесполезен. Не то что да, бесполезен. Достроенный а человек агрессивно, чтобы я мог. Кстати, хорошая идея. А как мы заберем это? Вот что-то полет. Пора забрать тебя и, и, и Полетела. Какой калп? Стретимся с тобой на... на крыше, Дриана, у меня есть к тебе приложение. У меня Что? есть супер идея. Вот. Иди сюда, сзади. Я сзади тебе, я сзади. А да, встань к углу, встань к углу. Короче, да. слушай. Так, берем здесь? вот так вот. Ой, как больно. Я не могу создать камеру. Вот так камень. вот. Да иди под... А вот так Long. вот. Угу. Кот, отвлеки вот ее! Вот так вот. И Она вот Она меня достает вот. на разных расстояниях. А теперь я могу Моя акума находится здесь. И с помощью этого предмета. Яс, а моя да. акума находится здесь. И я с помощью этого спор. предмета. Ну, вот собирай, этого. Вот этого предмета, который у меня в руках сейчас находится. С помощью него. Набирай новую Воровать из силы. ничего не хочешь пойти сделать? Ну ка стой, не двигайся. Берешь больше коровку, да, полезела. Чемодан без полезного. стой, стой не двигайся. Баникс или как там тебя? Стой, не двигайся. Баникс, Мне, двигай. нужна не Мне, двигай. нужна Мне нужна твоя сила. Мне нужна твоя сила. Ты где там? Не а? не Баникс меня. ты дура. Баникс чип? ты дура.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 он ну, попросил бы нас. Урси, трансформация! Ну, обязательно было стоять. Люди, кролик, знаешь, все, что сейчас с тобой будет? Я ведь тебя в шашлык расскажу. Пора, Пора тебя мистер отпустить мистер во вторую, вторую войну. Отлично. Опа, отправляйся во вторую расскажу. войну. Прости, отлично. Как хорошо, он не забрал силу к вами. Если он берет, -берет к вам Урси, он тоже перемещаться в кого захочет. Так, Урси, Урси. Скоро всему миру конец. Он... Она уже Урси, нашей личности, ты у кого-то дома находишься. Урси, твоя сила теперь моя. Клифф, Если Клифф, парк меня... э, объединение. объединение. Урси, я к владеетам с малым Урси. Забрать сила, теперь сила. Дотронулся, я дотронулся, надеюсь. Или я промазала. Нара. Мне повезло, восходящий, я нашел свой чемодан. Здесь на теперь находится. Да Здесь находится Акума. Держите. Ворочки, это что? <смех> <смех> Давай покажи мне еще раз предмет. <смех> а теперь душа пустая, но... акума но... а а все равно здесь. Забрать. Пасило на... теперь моя. Пасило теперь моя. Да. Ах ты. Парк на охоту. И теперь я флаерми давал. Так. <смех> <смех> я... <смех> Вен, лошади нет, Венома, а у меня есть магические силы а, атакумы, которые я... Я сел Обойдешь, А пойдешь, скушай, булочки моя хорошая. Лошадь. Ты я думаю, когда моя Юра Я тебе... Ну, я не... Твоя сел думаешь. теперь моя. Да иди мой. в баню. А, нет, ты попал. Я мальчик. Апорт. Кролик, Но где ты? Почему мы все норы? А кролик он подъел. Твои силы? Чемоданом. Открыть нару? Ты не сможешь Вен. закрывать. нару снова. Аэропорт. А твой... Закрываю. Закрываю навсегда. Вот ты... я снимаю с тебя веном. Пароль. А у меня закрепить от веном, а так что нам нужно было лучше. Я теперь я могу. на нару. Вот с кролика я мотыгли. не сниму, мотыгли. я не сниму mm -hmm. веном. Может мы поиграем в бирзы? Пониже. Не сможешь меня? Победить! Никогда <с не говори никогда! Где ее зашибка, кажется? Почему здесь никого нет? Где эти пойду. Где эти пойду. Я тебе пойду. Я тебе пойду. Я тебе пойду. Я тебе Не бейте тебе так. так, снова никого нет. Не я заберу их. А, там, там, а, там ты здесь, вот, сиди так, сюда. Люди, где ты? Теперь я знаю, не где пей. вы. Не пейте. Ничего было ударил. ко мне, подходи. Давай, а. а. я, а? я, я ее приложу. А, а можно бей. с меня Кроли, ты за я из-за тебя, я тебя Ой, вижу. Всех. Иди, иди ее. Ее. Спасите! Еще раз, и я, еще раз, я вот... Ч ⁇ Клана... тут к вами ходит? Давай, Сергей, давай, Нет, Нет, давай, давай, давай, давай, давай, не давай, не давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, я давай, все, так. я да, молодец. Отлично. Что, урси. Урси. Урси, Марк. У меня присморы. Урси, Марк, да, не не ты где? Барк. Где? Барк? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? то не взял. Я же вроде сломалась. Иди в рай, щас, нет, иди в рай. Давай быстрее. <без> чёртика. Что со мной происходит? Где я? Всё, мне пора. Я, я через буквально пять минут тебя трансформируюсь. А у меня две минутки осталось. А я могу сколько хочу находиться? Прикольно. Я тебя, знаешь, я тебя все равно буду видеть, что каждый день у нас в космос. Ладно, Барк. По, а, пойду в почту, на почту схожу. Барк? Или в музей? Прячегу Наверное да. в музей схожу. Ой, боже мой. Ой, как я устал с учебы Филина, не ж, голова уже кружится. Ой, боже. На учебу нет. Нет. Водя, ну нет. иди, нет. пока. О. На ну, какой тебе надо? Чуть садишься на что ли? Нифига здесь как красиво! Вы когда успели? Я всего-то на начал шоу. Да иди повешайся. Иди отсюда. Иди повешайся, чухи а, Нифига здесь красиво! Привет, я тут на да. курсе с мистером Багом ну, хожу, но почему? мистер Баг без костюма, поэтому он отдает талисман ему тоже надо на курсы. Мы ходим с ним на что курсы. Ну, точнее он отдает эллисман. Я не могу, я Баникс потом забирает. Понимаешь, это такая. такая вау, здесь очень допала. красиво, видишь? Да, понимаешь, такая. А моя комната, сегодня. понятно. Потом себе закажу ремонтников. Слышишь, Адриан? А. Такая чурка сегодня допала. я Что? чуть с не сошел. Чурка сегодня она напала. Была силой размножения, в итоге она начала забрать силы, банник ступила полчаса. И забрали силу Банникс, что она начала почувствоваться по времени, учитывая не узнала моей личности, та-та-та-та-та-та-та. Вообще узнала мою личность, ничего бы Да, я посмотрю потом по новостям, может она еще чьи-то Надеюсь, Паука не становился или Клевера? Нет, Клевера не А то не твою силу еще бы Да, я в сумму прикинь. Так это такая чурка, прям может просто... А, кстати, у тебя тут окно поменяли. О, хотя бы окна поменяли. Короче, просто чурка. А ты еще тут свалил, там, новый бак, новый кот. Новый кот вроде нормальный, но кролик бесполезнейший. Просто кролику мозги надо кролику новые подарить. Вот такой. При том, мистер Молод... Баги кролик нормальный. При, в новом, и, и ваш, и тебе, и тебе, там, он... То просто! Понимаешь? Злодей просто его отправляют пять минут. Смотрит. Он мне уже, пожалуйста, каждые пять минут вы отправлять в космос. Да, из-за того, что он там всякие силы свои раздаёт направо налево А вот, ты его с -с -с -с, весь не отправлял, он мне сказал. Да, не, я весь день другого человека отправлял. А, да. Стоп, стой. Нужно думать план, нужно думать. Что как отвести от подозрения, чтобы темный мир генерал, то, что я не Кливер, чтобы он не пришел, не приперся ко мне когда-то, когда я сплю, и заметил, о, а что у тебя тут такие к вами интересные делают? Хопа, аж как-то у меня нету. И все конец, это конец, это депрессия катастрофа. Если он заберет камень клевера, так что нужно как-то придумать, чтобы отвести от меня подозрения. Вот ты думай, а я пошел спать. Я тоже пошел. Ага, нифига, ты намылился. Тебе я вообще-то устала, если я с курсов пришел. Мы там Тебе на курсах. Мы там на курсах изучали новую функцию костюмов. А почему меня не зовут на курсы? Первое тебя? Да. Ну, потому что ты будешь во второй, во второй части четверти. Сейчас первую четверть я Я. Курсов, потом ты один один и там будут другие хранители а потом снова в третий а я и в четвертый не объявляюсь хранителя какие ну те которые из храма они там некоторые со мной ходят на курсы которые новенькие они не задают вопроса а где же мать шкатулок она у меня ну я-то говорю как бы. но так нет ну, Мы там да, изучили какие, короче чтобы... новую функцию костюмов и изучаем про мы-то знаем и вот на сегодня проходили а завтра у нас новая тема там будет Новые функции костюмов мы скрытные силы еще не проходили может какие-то новые узнаем а, Да, конечно скры... мы открыли только одну часть скрытых сил может быть есть еще да, какие-то телевизор посмотрим я уже... и...